Всем привет! Сегодня будем готовить ленивые пельмени в томатном соусе. Ленивые не потому, что их не надо лепить, а это значительно сокращает время приготовления. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. В фарш добавляем перец, соль, майонез, лук я добавила, когда мясо пропускала через мясорубку и хорошо перемешиваем чтобы фарш был более пластичным можно немножко добавить воды вымешиваем до однородного состояния фарш хорошо вымешали даем ему немного постоять тем временем займемся тестом чтобы ускорить процесс я уже приготовила его как приготовить заварное тесто можно посмотреть перейдя по ссылке в подсказках или же в описании под видео дальше готовим соус для этого нарезаем лук мелкими кубиками Морковку трем на крупной терке. Затем разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Высыпаем туда лук. И жарим его до прозрачного состояния. Потом добавляем морковку и жарим все вместе до ее мягкости теперь добавляем томатную пасту перемешиваем жарим пару минут Солим, перчим, вливаем кипяток, доводим до кипения и бросаем лавровый листик. Все, соус готов. Дальше припыляем рабочую поверхность мукой немного. Разделяем наше тесто для удобства на две части. И раскатываем каждую часть тонкий пласт примерно 2-3 мм толщиной. Стараемся сделать, чтобы он был такой продолговатый. сверху на тесто выкладываем фарш стараемся распределить его по всей поверхности равномерно затем сворачиваем в рулет и нарезаем его небольшими колечками таким сантиметра два-три в зависимости от того какого высоты у вас форма полученные пельмени устанавливаем в форму для запекания Сверху заливаем приготовленным соусом. Жидкость должна доходить почти, чтобы полностью покрыть пельмени. Если у вас так получилось, что мало соуса, значит можно долить просто кипяченой воды. Накрываем фольгой. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Прошло 40 минут, снимаем фольгу и оставляем в духовке еще на 10 минут, чтобы испарилась лишняя жидкость. Вот и все, ленивые пельмени в томатном соусе готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.